овеянные древними легендами, сказаниями, преданиями. И вот по правую руку от меня вы видите синий камень. Это тот камень, на котором Велес писал свои скрижали, то есть Сантия на которых были отображены те события, которые происходили последние, ну, наверное, несколько миллионов лет. Когда прилетали сюда наши роды, первые дарицы, харицы, рассеянные святорусы, и вот для них данный камушек излучал определенный вид энергии, которая питала души, пробуждала их к действию, давала силу и долголетия, кстати говоря. И лет 15 назад мы здесь были, когда не было ни мосточков, ни павильонов, которые находятся сзади меня. И мы приезжали сюда посмотреть на него и почувствовать по энергетике, что это такое. По легендам, этот камень, на котором Велес писал свои сантии, скрижали. и этот камень излучал из себя определенный вид энергии, который побуждал души человеческие жить по совести. И вот по легендам, которые рассказываются, вот здесь вокруг озера три монастыря находятся, может быть и больше, вот по левую сторону от меня вы увидите так называемую лысую горку, на котором крест стоит. На месте этого креста раньше было капище, на котором находился данный синий камень. Когда началась христианизация, то один из священнослужителей решил этот синий камень закопать. Рядом с ним выкопали громадную глубокую яму и столкнули его туда. А через некоторое время вдруг камень поднялся на... наверх. И тогда они поняли, что надо что-то с этим делать. А мы знаем, что, кстати говоря, Носовский и Фоменко много написали о том, что во времена Романовых многие надгробные камни, вообще камни на капищах, свозились и закатывались в фундаменты монастырей, что, собственно говоря, и здесь было сделано. То есть монахи решили перевести через озеро э, синий камень и заложить его в фундамент одного из монастырей – и вот когда они по, по зимнику, через озеро, которое которых громадное озеро, повезли этот синий камень, то на середине озера камушек этот провалился вместе с санями. И через 80 лет он из этого озера маленькими-маленькими, как говорят, шажками выбрался на берег. И вот он сейчас находится на берегу. И мать-сара Земля его забирает потихонечку к себе внутрь, так как ту энергию, которую он нес ранее, она перестала сейчас уже излучаться. И, к сожалению, синий камень потерял свое изначальное значение. Так вот, чтобы мы понимали, что... Не просто так вот в наших сюжетах мы рассказываем о наших древних преданиях, о том, что было до христианизации, о том, что в период двоеверия остались предания, обычаи, да и простая жизнь народная по тем правилам, которые мы называем нравственный устой, по тем правилам, которые мы называем коной, которые вы можете посмотреть в нашем магазине приобрести. Поэтому вот эти легенды, и, собственно говоря, вы видите, все-таки сюда приезжают туристы, смотрят, и вот эти древние предания, да и вообще вся вот эта наша северная, северо-западная, восточная восточная сторона, Владимира суздальское княжество, Переславль, Ростов – это была сильная держава, которая, собственно говоря, управляла всем миром, и Европой, и Азией частью, и вот это наследие мы должны вспомнить и описать его. Вот мы сейчас занимаемся кратким летописцем славян, ариев и русов, для того, чтобы кратко, с научной точки зрения, вот это э, наше наследие, наши временные отрезки, которые называются историей, указать, что же было смыслом жизни наших людей, вот главные смыслы. Зачем был нужен камень на капище, что делали – Люди, когда собирались вокруг, а что они делали? Хороводы и соединялись с богами. Вот это главное предназначение было капищ, урочищ, святилищ и храмов соединиться душой с Богом и получить от Него помощь и духовную силу. В камнях сила, и, собственно говоря, он напрямую соединялся с миром праве. Ну, Велес вверх. Из мира праве Бог это его камушек. Ну, люди верят, и вера двигает душами. Поэтому пусть верят, приходят. все таки это наше наследие, которое надо чтить, уважать и детей обучать этому. А наследие наше настолько огромное, что даже вся теперешняя наука сотой доли не знает того, что есть на самом деле. Так что изучайте, а мы в этом вам поможем. Благодарю вас. За внимание, с вами был Вичезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!